Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о перилах и балясинах. То есть тот вариант, который делал я. Я расскажу просто один из миллионов, наверное, вариантов, тысяч всевозможных. Ну, я руководствовался своими, поэтому по большому счету без проекта, без ничего я как бы шел и делал. Наверх я поставил, то есть изначально, когда я собирал каркас террасы, я уже изначально сделал Столбы, на которые потом встанут обвязка верхняя и, скорее всего, будут якобы стропила. Стропильные доски поставлю для того, чтобы можно было накрыть террасу светопрозрачным материалом, покрытием, кровлей какой-то сделаю. Но в данном случае мне нужны были перила. Перед началом я определился, какой у меня есть материал и что из чего мне делать. То есть я выбрал следующий вариант, так как столбы 115-е, у меня 123 доска есть. Я на перила все-таки решил сделать 123 доску поставить. В качестве балясин у меня выступает подшивная доска. 20 миллиметров толщиной и 95 миллиметров шириной. Она не строганная, а наоборот с поднятым ворсом, грунтованная. Для того, чтобы ее зафиксировать, мне нужна нижняя и верхняя точка крепления. То есть вниз я принял решение, что я буду делать... 98 брусок, и поэтому, чтобы упростить себе задачу, я через обрезки террасовой доски просто поставил их в край, разметил, где у меня будет при помощи уголка, на какую глубину, по отношению к э, периле самой, как будет. Ну, то есть, тут математика такая нужна. Я не хотел сделать заподлицо с колоннами, я хотел, чтобы колонны были выступающие, а сама по себе... Э, Подшивная доска, она была, ну, как бы глубже, вовнутрь немного заходила. Это придаст некой фактуры. Поэтому, ну, просто математика одно с другим свел и так далее. И отметил, поставил, чтобы не держать их на весу и зафиксировать. Я просто подложил две два куска террасовой доски с одной стороны и с другой стороны. На нее уже опирал 98-й брусок, который фиксировал шурупами. Как правило, я крутил по три шурупа один сверху и два сбоку с каждой стороны затем я отметил расстояние на 900 миллиметров везде отметки поставил на столбах это будет как раз таки 900 это нижняя часть 123 й доски к 123 доске я вот, что касаемо ее, я сделал так, что она внутри у меня, с внутренней стороны террасы столбов, она заподлицо идет, а выступает снаружи. То есть я это основывался тем, что будет потом кровля, как я буду потом, возможно, я ее сделаю такой, как, как закрытой террасой. И, в общем, чтобы внутри ничего не торчало, пусть торчит снаружи. Это не проблема никакая, внутри, чтобы не мешалось. Соответственно, я... Математикой позанимался, куда прикрутить мне 24-ю рейку, на каком расстоянии. Ну, то есть попробовал так, примерил, посчитал и получилось, ну, на определенном расстоянии я фиксировал эту рейку. Крутил я ее на шурупы. Шурупы для террасы простые. Они, ну, это нержавеющая стаива. Все, что находится снаружи, нужно обязательно Использовать крепеж либо нержавейка, либо горячий цинк, либо это будут специальные для террасы покрытые. Потому что, если, скажем так, вот этот рассол да, для террасовой доски, он очень едкий. И поэтому не подходит простые вещи. Нужно обязательно использовать специализированный крепеж. Помимо реки 24, я к перилам сразу прикручивал с нижней стороны по два шурупа 90-е. Я брал для террасы специальные который фиксировал, ну, сразу наживлял, и потом, чтобы мне было удобно, просто приставлял на место перилу и фиксировал уже в нужном положении. И всего лишь. После того, как я закончил со всеми перилами, пришло время зашивать обшивной доской. Значит, я поприкидывал, как мне сделать так или иначе. То есть у меня была задача такая, что нужно обязательно оставить зазор снизу. Обязательно. То есть я оставил ну, порядка там, 5 сантиметров, где-то около того. То есть я прикручивал нижнюю обвязку на высоту 10 сантиметров, то тогда получается обшивную доску я опустил примерно на 5 сантиметров по отношению к ней, но на 5 сантиметров оставил зазор. Это нужно для того, чтобы было легко и просто убрать либо снег либо мусор подметать ну проще будет и так далее плюс проветриваться пока это все открыто это должно вентилироваться вот затем напилив большое количество досок я их раскладывал по месту это нужно сделать для нескольких вещей во-первых я визуально вижу какая доска где она кривая, ровная, где-то может быть ну, какой-то недостаток или дефект. Я могу ее либо на подрезку оставить, либо отложить, либо еще что-то сделать. Плюс ко всему я немножко пораскладывал, посмотрел, через угольник положил через 5 миллиметров. Не понравилось зазор, слишком мало. Попробовал сделать сантиметр. Посмотрел, мне приглянулось сантиметр. Хорошо, значит, дальше опять включается математика. Математика начинается следующим образом. Принцип простой, как и у плиточника. Задача сделать, чтобы обрезки крайние досок подшивных были больше половины остатки. Не меньше половины, а больше. То есть, если у меня идет 95 доска, значит, мне нужно сделать, по идее, чтобы было ну, не меньше 5 сантиметров. А только больше. И ни в коем случае не допустить, чтобы было там 4 сантиметра или 3 или 2 остатки. Это будет очень некрасиво. Касаемо математики, то нужно взять размер общий от края до края, какая длина. И как правило это получается, ну все равно там рулетку загибаешь, четко точно ты не знаешь какой размер. Я примерно так смотрю, ну там а, с половиной, 7, 8 или может быть 4 миллиметра. Да фиг с ним, делю пополам, ставлю отметку от одного края разворачиваю рулетку от другого края и уже смотрю попал не попал если не попал ну значит смещаю насколько мне необходимо нахожу центр то есть главное было найти ровно центр затем уже просто при помощи швов и рядов нужно учитывать крайний шов то есть это как раз шов два шов три шов количество досок и количество швов какие получается и то есть можно ну первую взять либо разложить либо расчертить ну разные способы есть для первого варианта. Но ну, главное, чтобы цель была единая. Прийти именно к краям больше половины подрезки. То есть это может быть либо вы от центра стартуете в край, либо на центр ставите целую доску. И все. Затем я у себя в загашнике нашел обрезок от порога дубовый. И он оказался, что сантиметр. В принципе, я так решил и буду делать вот через... Этот обрезочек на практике показалось, что достаточно удобно. Сначала я первую прикрутил, потом по уровню поставил. Ну, вниз я прикручивал, потому что я отмечал, отметки ставил по низу. Прикрутил, наживил один шуруп, потом по уровню выровнял, зафиксировал вверх. Основное добавил по одному еще шурупу и пошел уже через прокладку. Да, но я сначала брал просто два шурупа вверх, приставлял к доске. Наживлял Затем чуть-чуть доску отодвигал Подкладочку вставлял, прижал И прокручивал То есть это оказалось достаточно просто Вниз же, из-за того, что высота подкладки достаточно большая Просто на ребро вставлял между Она у меня не падала ничего внизу Просто лежала на террасе На самой Это оказалось тоже очень-очень комфортно После того, как я зашил какой-то один пролет, скажем, вот другие уже, они все разные. У меня нет единого там размера для всех пролетов. Поэтому просто потом уже смотришь рулеткой, какой у тебя есть пролет, и который ты уже сделал. Как у тебя придет, какой расклад, куда досок. И как поступить, начать от линии в край или от линии на середину закинуть доске. Итак, досочка за досочкой. Прикручивал, по, получается, на одну доску по 4 шурупа. Шурупы использовал 55 длины для террасы. Те же самые, которые я использовал на террасе. На все работы у меня ушло примерно полтора дня. То есть первый день было жарко, и я все-таки в шортах работал, но это очень сильно неудобно. На самом деле, когда привыкаешь работать в спецовке, у тебя все лежит на своих местах. Где у тебя должно быть одно или второе, тебе в разы удобнее и комфортнее. То вот во второй, ну, вторую половину дня я потратил на то, что уже как бы доделывал до конца. И все же я работал в спецовке. Настолько это комфортно и удобно, классно. Я вам рассказал, как я делал перила и балясины. Моя супруга осталась довольна, ей все очень понравилось, но работ достаточно много еще по террасе. Это будет, наверное, еще будем возвращаться на это место. Поэтому я попрощаюсь со всеми, пожелаю всем удачи и до новых встреч.